Долго собираться и готовиться к следующей карте Поэтому непосредственно карта Ancient на ваших экранах. Выбор команды VueNet. Именно они пикнули сыграть э, вот эту карту. Ну, посмотрим, как удачно получится или не очень удачно. Ну, White Flames однозначно отдают ножевые раунды и выбор стороны. За команды VueNet, я так понимаю, наверное, это будет смена сторон и коллектив начнет в, ата... э, в обороне, прошу простить меня. Но это я так понимаю. Не факт, что я прав. юни вперед скандирует kill z но опять же у болельщиков как я уже говорил у команды в Юнет явно больше чем у white flames но вы сами видели как закончилась первая карта а, не количество болельщиков все-таки важно так команды нужно значит поменять сторонами Нет, не нужно поменять сторонами что я несу то господи все же правильно да что-то я вообще сейчас тупняк поймал. Подожди, не, White Flames там играет Майт. Все правильно, да. Никаких смен не нужно делать. Все. А, ну что ж, стартануло. Стартанула у нас первая половина, дорогие друзья. Биттеки. Уже с 26 хелс-поинтами. Ну, вопрос, конечно. Страшно ли это для него? Думаю, не сильно. Главное, что он пока жив и еще может продолжать борьбу, но точка А неожиданно была сдана командой White Flames. Игра тейка, опять же, один из самых сложнейших видов игры в обороне. Этот вид применяется до обороны, когда оборона играет агрессию и в перспективе устраивает выбивание. Но, блин, лично я, когда играл, я никогда такой, таким вещами не занимался, потому что это... Огромный нахрен риск, да, вы можете укрепить точку Б всей команды и потом попытаться выбить точку А, но ведь можно и не выбить Ну вот сейчас давайте смотреть, равенство 2 в 2, ну и попытка дефать, и все, и два хедшота, вот собственно вам игра от ретейка Подбросили, можно так сказать, монетку игроки команды White Flames в надежде, что выпадет орел, но выпали зубы Вместо этого у команды White Flames выпали зубы. Вот, во всяком случае, у каждого, кто сейчас приходил на ретейк, они исправно высыпались изо рта. Не свезло, что поделать, поэтому 1-0 и нет экономики. Однако форс. Однако форс от White Flames. И уже теперь вот можно было бы пробовать делать удержание точки Б, потому что объективно сейчас ситуация, ну, так скажем, благоволит команде в Юнет сыграть, например, быструю точку Б. Хотя и на миду... И на точке Б команда, команда, команда в Юнет. Что с ними произошло, лично я не знаю, но рассыпались. Ситуация 4 в 3, Юпи 1. И помните, да, Юпи это человек, который миллиард раз оставался в клатч-ситуациях и приблизительно 0 раз выигрывал эти клатч-ситуации. Но минута времени у него есть, даже немного больше, минута 10 Очевидно, что, например, он может убить Лернакса Например, он может убить Синона и Вони Потому что у них нет девайсов Ну и может перестрелять Майти Потому что у Майти всего 16 хп Но так или иначе, ситуация абсолютно неоднозначная Есть поджим от Майти как раз-таки Но Майти чекает не эту позицию Майти просто тусует под медом Понимая, что где-то здесь, возможно, бродит Юпи. И Юпи именно так и делает, собственно говоря. И Юпи идет прям по следам Майти. Вот именно по этой же траектории сейчас двигался игрок коллектива White Flames. Ну вот Синон, черт возьми, тоже сейчас мог делать минус абсолютно спокойно, но он не знал. Он не знал, что вот так все будет происходить. Юпи! Забегает на точку, и вот он тот самый Майт, который, естественно, находился недалеко и услышал топот своего соперника. 1-1, и, к сожалению, для White Flames они проигрывают... Uh... Проигрывают раунд. Проигрывают раунд, и с точки зрения экономики они проигрывают, опять же, достаточно важный раунд. А, брат, есть одна просьба. мой друга сегодня ДР, можешь поздравить его? Он со мной в одной комнате сидит и Его зовут Атхам. Адхам, с днем рождения тебя! Удачи тебе, всех благ, здоровья крепчайшего. И пусть мирное небо над головой будет самое главное, учитывая, какая сейчас ситуация в мире, пусть тебя никогда и твоих близких, в первую очередь, конечно же, не касается вообще любая невзгода. Пусть все это будет мимо. Так, так, так, так... <смех> Володя, привет! Вот это ты выписал. Так, по КС-1.6 часто турики комментишь. Папай-бабай, если они есть, эти турики, если ко мне обращаются как комментатору на заказ этого самого турнира, то, конечно, если у меня есть свободное время, я никогда не отказываю. От Хама, с днем рождения от фанатов в Вюнет, от лица IT-команды компании Озон поздравления в лице Владимира также Ахтаму. Вот, видите, в общем, вот. С днем рождения, короче, тебя а, а, а, а, Ахтам хотел сказать. Адхам. Адхамчик, дорогой, живи здоровым и достойным, что самое главное. Жи есть. А также всем привет и отличного вечера, Володя, да, и тебе тоже приветище, и вечерище тебе замечательного, шикарнейшего. Но у нас пока что пауза, собственно, да. От грачей в лице меня. Ну да, от самого главного грача. От самого потного грача, так сказать. Володя, когда глобала апнешь? Рассказывай. Когда глобала апнешь и десятый лывак на фейсите возьмешь? Я заждался уже. Спасибо, Исламбек. Да не за что. Ежели у человека день рождения, то почему бы не поздравить? Это же все-таки праздник. Да не я бы какой. Да яднарь. Как бы я этого хотел. Мне тяжело, мне реально тяжело. Не, но это понятно, что, блин, это не просто. Что-то где-то апнуть, это всегда непросто. Тем не менее... Ты же давно уже играешь. Вот Сашуля я видел апнула Калашек. Не успел, правда, нигде увидеть, что апнул ты. Но ты же наверняка тоже что-то уже там апнул. Ты же, я думаю, уже точно ни, ни на каких там, ни на новых уже, может... кто там, Беркут сейчас, наверное, да? Ну хотя бы Лема-то апнул. Просто, блин, у тебя есть хорошее понимание игры, у тебя есть хорошее понимание позиций. Только тупо за счет этого уже можно нормально так капаться. Если я в 1.6 отдал лет 15, то тут я пока награю. но это да. А тут, конечно, вопрос в том, что большая часть нашей жизни отдана именно другому Counter-Strike. Чтобы нормально начать играть в CSGO, нужно опять же много лет потратить. Два калаша было. А, ну, ну, нормально. Свинками или без? А, нет, это калаш. Калаш один свинками. Да, калаш два калаша, да. Беркуты, беркуты с свинками, да, все правильно. Все, перепутал, короче, уже забыл просто. <laughs> уже 150 лет не видел в глаза а, ту самую а, таблицу рангов а, в Counter-Strike Global Offensive. Потому что к себе, как ни зайду, у меня всегда написано, звание устарело. А какое там звание сейчас даже, я даже боюсь представить. Там же каждый раз, когда у тебя снимают звание, если ты долго не играешь, тебя понижают на один ранг. Вот таким образом я, наверное, где-то две катки в год играл И, соответственно, просто так два ранга потерял Был глобал... Э и к концу года просто так Лем стал. Потом УОП уже на калашиках. Потом УОП уже на голд новых. То есть как бы вот по такой накатанной вниз катится очень быстро. Ну, наконец-то паузы закончились. Все игроки готовы продолжить этот матч. Уж я не знаю, для чего было нужно брать две паузы. И кому была необходимость в этих двух паузах. Но что поделать, это право ребят. И они, естественно, вправе им пользоваться. Под точкой Б сейчас э, сгустились тучки. Команда в без девайсов, однако, как говорится, терять-то им нечего сейчас. Поэтому бороться они будут даже невзирая на отсутствие автоматов. Тем более есть диглы. И там есть полным-полно игроков. Есть полным-полно Ну да, наверное, так и есть Там, короче, полным-полно игроков, которые ваншоты с деглов делают даже чаще, чем хедшоты с калашей Поэтому тут можно даже и бояться команду в Юнет в целом Тем более, опять же, во, видели? А нахрен, вот так вот Домой просто сейчас отправил Шон Вони Ну, замечательно, ну, я же об этом и говорю Просто я даже почему кричу Не столько это крутой минус, насколько я оказался прав А за ящиком-то еще один сидит, да? А за ящичком-то еще один сидит. И, -и, -и да ладно, Майти. Блин, Алекс Рэй. Я прошу прощения, но Алекс Рей сейчас заруинил раунд своей команде. Он обязан его просто сейчас спасти. Почему? Потому что он не, увы не вышел и не убил Майти, пока тот этого не ожидал. Это был легчайший минус, но Алекс сидел до последнего. А за это. За это получайте, Алексей. Кстати, насколько я понял из чата, это да, это не Александр, это именно Алексей. Ну что ж, 2-1 White Flames вырываются вперед. И досадный косяк на самом деле от Алекса. Потому что в результате Майти сумел на развороте убрать соперника в сайде. И смог еще одного забрать, э, находящегося в дверях. Только после этого Алекс дал разменный минус. И, по сути, он убил. Соперника хотя мог сделать это гораздо раньше и сохранить жизнь двум товарищам по команде. Ну а сейчас Синон, легчайшие три минуса. Еще и мог в четвертого, в общем-то, попасть. Ну, не попал. А вот теперь попал. Ну, все, пятый убежал далеко и надолго, по всей видимости. Смог. Чуть больше половины лайфбара, нет девайса, нет арморов, ничего вообще нет, ни гранат, и последний минус достается Майти. А у Майти, кстати, снайперская винтовка. А я напомню вам, что снайперская винтовка у Майти — это что-то очень дисбалансное вот, относительно вчерашнего полуфинала. Во всяком случае, а в некоторых моментах мне казалось, что Майти даже в тиммейтах не нуждается, вот настолько хорошо он играл с авиком. Ну, так зависит, с кем играть. У меня все разные, в основном мы все новички. Так, Володя, у вас там уже такой стак? Блин, Саша там, Антон, э, Женя Востей там, Регина, Dark Legend, я смотрел, периодически там с вами как-то играет. Ну, то есть, блин, там у вас же полным-полно людей, вы, вы такая дружная команда. По сути, вы уже, наверное, там должны ну, разваливать всех просто, всех и вся. Это как минимум лучше, чем играть один с четырьмя рандомами. Вони забирает Шона и 4 в 2, двукратный перевес. Опять же, позиционка, конечно, у команды в Юнет, честно сказать, не очень важная. Вот. Как бы не хотелось бы так говорить, конечно, но, но так оно выглядит. Атака должна быть, э как и атака, собственно, как любая. Атака, она должна проявлять агрессию. А у команды в Юнет заканчивается агрессия на том моменте, когда они доходят... До какого-то, например, условного подхода к точке Б, Тогда они доходят до меда. Они туда бегут быстро, а там начинают как-то холдить. И холд этот не приносит профита... Какие-то перестрелки, конечно, выигрываются, но вот опять же, экономическое превосходство за обороной уже зафиксировано. Обращу ваше внимание, дорогие друзья, на деньги. Ну, с деньгами у обороны все просто сверхзамечательно. Даже проиграв сейчас раунд, все равно экономика не сломается. А вот у команды в Юнет экономика в очередной раз помахала рукой. Вот она агрессия! Вот она, черт возьми, агрессия та, которая должна была быть проявлена еще несколько раундов назад. Чего боялись игроки команды в Юнет, я вообще не понимаю. Ну, это же банально и просто. Почему все всегда да, хотят что-то усложнять. Если у вас не задалась игра с точки зрения э, медленных раундов, так попробуйте быстрые. Ну, может, быстрые зайдут. Побеждает э, не просто сильнейший, но еще и хитрейший, умнейший. Тот, кто умеет анализировать и проводить работу над ошибками. Вот команде в Юнет потребовалось отдавать 4 раунда для того, чтобы понять, что если они быстро выйдут на точку, они смогут там чего-то хорошего достичь. Напомню, в этом раунде у команды было всего о... был всего один девайс. То ли калаш, то ли галил, по-моему, у Шона. Все остальные были с пистолетами, с тэками, с диглами. и выиграли раунд. Причем остались в живых втроем. Засейвили АВП и я прям чувствую и вижу, как сейчас команда White Flames отдадут третий раунд, если будет еще раз разыграно что-то такое же. Но нет, снова VueNet, увы, на этот раз медленно, но только на точке А. Не под спотом б Это плохо. Я считаю, это плохо. Все-таки должна быть какая-то вариативность. Но ну, вот хоть чуть-чуть пожестче. Хоть чуть-чуть пожестче. Но, правда, Энтри за командой White Flames. Ну, опять же, от приема играть всегда проще. Поэтому и Энтри ожидаемо а, дает именно команда оборонительной стороны. И вот этот поворот. Эрвин со смоком сейчас зарешали раунд. 4-3. Я все-таки был прав. <laughs> Действительно, увидел я третий раунд для команды в но правда он получился не совсем таким, каким я его представлял. Я думал, это будет еще один быстрый выход на точку Б, оказалось это такой средне быстрый выход на А. Но тем не менее он сработал. Респект команде в что они как минимум экспериментируют, потому что эксперименты в данном контексте всегда очень и очень ценятся и они очень важны. Но вот сейчас аркада на Б была от игроков обороны не угадали вообще. От слова «вообще». Ну, теперь уже должно быть понятно, наверное, по позиции игрока на миду, что это будет разыграна точка «А». Надо идти ее ретейкать. Ну, ретейкать здесь, точнее, естественно, не надо идти. Здесь нужно просто сидеть и ждать игроков атаки, которые будут выбегать с точки и пытаться забирать у них девайсы. Но вот теперь я уже начинаю понимать, почему команда VueNet пикнула «Эншент». Да, потому что вот они знают на нем, на «Эншенте». Uh, несколько интересных раундов То есть далеко не один, да, то есть они могут Быстро выходить на Б, быстро на А Медленно на Б, медленно на А Занимать мидл Не занимать мидл, ну то есть они, собственно говоря Являются здесь достаточно вариативной командой А вариативность, как я считаю, здесь uh, Путь к успеху Ну, Вони погибает Ожидаемо на последних таймингах uh, Взрывается еще и Юпи, автор, кстати говоря Последнего минуса в раунде На счет 4-4 Глядя за тем, как а, развивается Counter-Strike Global Offensive на любительском уровне, я все чаще вижу, как атака на Эншенте решает. Вот кто бы что ни говорил, какая бы здесь сторона юридически, так скажем, не считалась бы сильной, но атака на моих трансляциях, во всяком случае, практически всегда выигрывает. Вот не знаю, совпадение это или не совпадение, может быть, это действительно какая-то а, жесткая закономерность... Но она, во всяком случае, присутствует. Закономерность какая-то. Причем в атаке выигрывают э, разные команды. Есть и Си, и Похороночку закинул в дымок по Юпи. Попытались ребята пострелять друг в друга. В общем-то, и Юпи тоже попал по оппоненту, но минуса сделать не сумел. Алекс Рей, минус битеки. Аркада на Мидл от Вони и минус от Эрвина в ответ. Ну, в результате пока не удается закрепить перевес ни одной из команд, а борьба переходит плавно на точку А. Где Синон успевает сделать минус по смоку, но при этом Алекс Рей забирает Майт и вновь, опять же, без перевеса. Без какого-либо вменяемого перевеса, дорогие друзья. Потому что позиционно при выходе на точку А, ну, наверное, очевидно, что здесь будет, конечно, позиция поинтереснее, так сказать, у Синона. Ему будет проще принять... Нежели соперникам выйти Но соперники могут выходить как под гранаты, так и просто на галике И вот если будут выходить на галике, то Синон не услышит Он сейчас уже слышит Ну, первый и второй Синон весьма быстро и просто заканчивает этот раунд White Flames берут пятый раунд после не совсем удачной серии, да Как вы видите, в три матч было отдано Но проснулись и опять что-то пытаются менять в ходе событий. И хочу заметить, опять же, команда в Юнет решила сыграть чуть медленнее. И вот чем медленнее играют в Юнет, тем больше раундов берут White Flames. Вот заметьте, пожалуйста, эту логику. Потому что я действительно не обманываю. Оно так и есть. Все раунды, когда в Юнет халдят, заканчиваются поражением. Но сейчас из-за дымов Синон не увидел. Даже вот Kill z сейчас, ну, не то чтобы ругается, но скорее сокрушается. Почему и как, говорит, они так играют, соберитесь. Ну, здесь действительно нужно собраться. И мне кажется, на самом деле, команда White Flames просто действительно тяжелее принимает быстрые выходы. Ты да в большинстве своем быстрые выходы тяжелее принимать. Кто бы что ни говорил... Да, медленная атака, она вдумчивая, осторожная и сверхкрасивая. Ну, видите, да, Битеки забирает Шона. Ну, Юпи пока добежал, пока дал размен. Сделал даже еще один минус, но все-таки раунд не спасают. 6-4. Опять же, вот, медленный раунд. Были девайсы. Сидели до последнего. Не зашли, по сути, ни на одну точку. Умерли только на подходах к точке. Та же банально... Видно, что когда команды в Юнет играют быстро, они хотя бы заходят на точку. Они хотя бы имеют возможность бомбу поставить. Это все таки уже, как ни крути, но большущий плюс. Ну вот, начинается, видите, раскидка. Здесь, конечно, правда, не совсем удачный дым лежит. И в этот не самый удачный дым игроки атаки начинают все свои боевые действия. Из-за этого потеряли двух игроков. Поэтому вот нужно было отхалдиться и дождаться. И дождаться. Чего? Правда, непонятно. Ну ладно. Юпи. Один в три. Клатчер года. Не в обиду сказано, конечно, Юпи. Все понимают, что это ирония. Клатчер года с количеством взятых клатчей ноль. Ну, ладно. На самом деле, я давайте так вот тоже расскажу. Я вот когда играл в КС-очку, например, да, а, из меня такой клатчер был, что я сколько бы во сколько ни оставался, наверное, все-таки по большей степени всегда проигрывал, потому что я стратегически размышлять умею, как лучше сыграть, да, с какой позиции лучше зайти. А стрелять у меня как-то всегда получалось достаточно посредственно. Ну, так, среднее. Я не скажу, что хорошо, но среднее. Ну, вот... Ну вот, дорогие друзья, почему Юпи не забрал своего соперника раньше, непонятно Я думаю, он раньше его видел, гораздо раньше видел его, чем начал стрелять Потому что, по сути, единственное, что сделал Майти, э, это просто повернулся То есть он не двигался, он просто повернулся, значит, его оппонент его видел Почему не выстрелил? Странно Ну, наверное, хотел поближе подойти чтобы побольше собрать информации, возможно, видел бы кого-то второго. Оп! Начинается выход на точку Б. Ну, здесь опять в дым. Вот опять ребята лезут в дым. Вот в предыдущем раунде было, в общем-то, то же самое. Но опять же, они заходят в точку. Они заходят в точку, правда, раунд тут очень быстро теряется. И смотрите, мистер, я халдю всегда. Мистер, я не выхожу со своей командой. Мистер, я хитрец. И мистер Я Продавец Продал команду В предыдущий раз продал двух тиммейтов Теперь вообще всех продал Богатый, наверное, Алекс Рейта Богатый Ну ладно, конечно, опять не, не хочу никого обидеть Но просто а смысл был оставаться на этой позиции Лучше бы вместе со своими заходил бы в точку И там пытался им помочь закрепиться Наверное, с точки зрения стратегии на раунд Это, опять же, было бы немножечко лучше Ну, опять же Крайность, из крайности в крайности. То либо очень медленные раунды, то либо очень быстрые. Ну вот что мешает подождать немножко этот дым, который там лежит. Его, естественно, откидывают игроки обороны, потому что они понимают, что э, они будут постоянно терпеть быстрые выходы. Быстрые выходы они будут проигрывать. Поэтому они откидывают молотовые дымы, чтобы этого быстрого выхода-то и не произошло вовсе. А команда в Юнет... Попадаются в эту ловушку, делают этот быстрый выход в эти дымы, в эти горючие, так сказать, вещества, разбросанные по земле под хаешки и выбегают на точку. Но опять-таки, заметьте, все равно напомню, что они на нее хотя бы заходят. Но они на нее заходят и без лайфбара остаются. Вот в чем сложность. То есть достаточно просто переждать вот этой самой раскидки, которая идет от игроков обороны. А они обязаны ее сделать, иначе будет э, получен быстрый выход сразу в лоб. И будет, вероятнее всего, проигран раунд. Поэтому им нужны антиаркадные гранаты, которые остановят немножечко атаку. Ну а атака может просто переждать, грубо говоря, 20 секунд и ворваться на точку. Спустя эти самые 20 секунд с тем же самым профитом, который могли бы сделать до. Но я лично вижу так, опять-таки, команды White Flames и под это вполне себе могут найти какую-то оборону и раскидывать, допустим, позиции под выход в два этапа. То есть сначала положить один дым и молотов, и, втор и потом положить еще один дым и молотов, да, тем самым продлив э и отсрочив выход атаки, грубо говоря, уже на 40 секунд. Вот и результат. Но, опять же, пока оборона будет экспериментировать с тем, какая оборона будет работать лучше, в Юнет наберут раунды. Потому что сейчас White Flames отправится в атаку, скоро уже совсем, и будут там ставить свои эксперименты. И если эти эксперименты получатся успешными, то мы увидим 2-0 по картам. И мы снова вернемся на карту, которую выбрали White Flames. А первый свой пик они уже выиграли. То есть тут надо... Осторожничать и размышлять Но ну, это, знаете, я уже, по-моему, сейчас Из студии комментирования ушел в студию аналитики Ну и опять у нас та же самая <laughs> Та же самая коляска, блин, происходит Опять в дымы лезут и в дымы, в общем-то, закрываются Сами сами себя закрывают 4-2 Алекс Рей Занял позицию на меду, чтобы ловить перетяжку Вот сейчас я понимаю То есть сейчас я не назову его категорически, конечно же Каким-то продавцом Потому что он остался на меду на случай, если его тиммейты удачно выйдут на точку, он бы отрезал саппорт со спота А через мидл. Ну, кстати, здесь тоже важно понимать, что Лернокс находится на миду. И вот Лернокс, как раз-таки та самая перетяжка, которую должен был отрезать Алекс э, Рей. Но он уже слишком далеко ушел. Алекс Рей миллионер. Ну, наверное, да. На самом деле... за. За все его заслуги. Команда White Flames ему наверняка сказали, типа, если мы выигрываем первое место, мы тебя немного отбашляем от нашего призового. Наверное, так. Ну, сейв или что? Наверное, сейф, потому что денег у атаки нет. Алекс 1 в 3. Без бомбы. И позиция бомбы — это однозначно перекрестная атака от игроков обороны. Ну, то есть, собственно, 100% кто-то выходил бы с теровской стороны, кто-то с КТ стороны. Неважно. Однозначно он убивал бы только одного Ну, 9-4, все-таки попытался Попытка оказалась не самой удачной Но пытаться, наверное, нужно было Даже евро-долларовый миллионер, во как сильно Ну, теперь смотри, идет в первых рядах Идет исправлять ошибку Горит Горит, но идет все равно идет в первых рядах. Вот это настоящий уже теперь сын своей родины, что называется. Вот и даже энтри-фраг делает. И тут же получает ну Но сделал энтри. Уже, как минимум, точка Б стала слабее. На точку Б нужно было бы делать прицельный удар. Но что мы с вами видим? Мы видим холдящий раунд от команды в Юнет. Опять холдящий раунд, который у них не работает. А приз ящик пива? Приз 2000 рублей символически абсолютно 2000 рублей и 500 рублей за второе место. Синон минус Эрвин. Смок минус Синон. Майти последний. Ну, снайперская винтовка сверхамбициозная, конечно же, но надо понимать, что бомба будет установлена на точке А. И тем самым весь профит, который могла бы принести АВП в руках Майти, естественно, будет нивелирован тем, что бомба слишком далеко. Попробуй еще туда сходи и попробую еще и... Ну вот, выживи, да, пока ты будешь туда добираться. Минус от Смака. Замечательный хэдшот. Снайпер на лопатках. 9-5. 30 евро это не... Так, скажите Смаку, что призовой это ящик пива. Просто скажите ему это. 30 евро это не мотивация. Пожизненный запас пива и смог бы в соло взял турнир. Я согласен, да. То есть, ну, это символическая цифра, это естественно не мотивирует команду выигрывать. Команду должна всегда мотивировать вообще на самом деле желание выиграть. Все, больше ничего. Ничто человек так не будет мотивировать, как если он себе цель поставит. Неважно какая, неважно какая цель. Важно ее просто поставить и грамотно ее поставить, понять все профиты, которые ты от этого получишь и так далее. Только это способно помогать команде. Выигрывать. Ну, естественно, призовой фонд, если бы был, бы, например, там, э, лям зелени, очевидно, наверное, что команды бы сейчас потели и ошибок было бы в разы меньше. Ну, вот, типа, такого выхода бы мы не увидели, скорее всего. 4 в 2. Оборона в двукратном перевесе, но это, правда, конечно, еще пока ни о чем не говорит. Ну, сло... снова какие-то слоу-раунды и... Слоу ролить атаку, ну, не очень получается у команды в юнет Ну, вот при всем уважении, опять же Ну, их медленный раунд Ну, предыдущий раунд, справедливости ради, был медленным, однако сработал Но это один раунд, из, блин, из 15 Ну, что такое? Ха-ха, битеки Чекал, чекал, и как только соперник появился на экране, битеки такое Все, просто все, я больше ничего не чекаю Ну, смотри, все позиции заняты Посмотрите, как стоят игроки обороны то есть никуда невозможно пройти, любая позиция чекается. Что вот эта позиция чекается, да, то есть выход вот этот конкретно. Что вот этот конкретно выход чекается? Вот этот чекается и, соответственно, вот этот. А по-другому вы никак туда и не зайдете. То есть full control от команды White Flames на карте. И это, естественно, не из-за того, что э, коллектив в юнет как-то неправильно позиционно играют, а из-за того, что они просто размены не потянули. Забрали одного, а отдали троих. Вот и все. 10-5, дорогие друзья. Итоговый счет первой половины, конечно, максимально располагает для команды White Flames. Однако, э, команда из Латвии теперь переходит в оборону. И может быть в обороне, им будет играться гораздо легче. Здесь, кстати, тоже раунд от ретейка. Угу. От ретейка точки А только... Только вот команда White Flames-то не уга... угадывает. Бог ты мой, они побежали на точку Б и решили стянуться на А. О, май Гарбал! Какая чуйка у этих парней, вы посмотрите. Нет, они все равно идут на точку Б, просто через КТ-респаун. Ну, по количеству живых игроков обороны это, наверное, понятно, да, что на точке была ловушка, и поэтому бомба уже устанавливается на точке А, нас ожидает ретейк. Ретейк будет проходить в численном равенстве, к слову сказать. Гранату игроков обороны нет, как и дефьюз китов. Но есть арморы, все, все игроки... Игроки команды Юнет а, при броне и Ой, ошибается Майти в спину, не забирает Эрвин. Ответный минус по Майти. Ну как ответный? Не ответный, а просто минус по Майти. А вот здесь а, Вони вместе с Лернаксом, конечно, начинают веселить Эрвина с двух сторон. Ну вот опять. Этот самый поганый перекрестный огонь. Когда игроку обороны придется пушить либо одного, либо другого. А нет диффуз-китов. То есть диффузов-то нету. Как снимать бомбу? Ну даже сейчас хорошо. Вони может выйти и умереть. Вот, пожалуйста, он умер, но раунд-то не спасти А это уже экономическая штука, которая очень сильно и очень категорично э, давит на команду в Юнет Потому что они в обороне и у них нет денег А в обороне деньги восстанавливать сложнее Счет 11-5 Всем добрый вечер, Россия... Ой, Россия, господи, Саня, привет Всем приятного рас... просмотра, Россия, Бапеша, Садбек Приветствую, но пока, в принципе, так и есть Пока команда из России выигрывает со счетом 1-0 у своих соперников из Латвии И, вероятнее всего, будет выигран еще и 12-й раунд Ну, потому что сейчас даже арморы не стали покупать Практически чуть ли не фулл эко Ну, поменяли свои юспы на немножко другие девайсы, да, на Диглы. А я говорил, кстати, что команда в юнет на Диглах Это опасная команда, а диглай, между прочим, два это Шон и смог. Ап! О чем я говорил? Всегда помните, что я говорил. Я практически никогда не ошибаюсь. И вот он пример того, что я практически никогда не ошибаюсь. Как минимум. Ваншотище. И минус. Ой! Ой! Какая боль, дорогие друзья! Как же больно сейчас было на это смотреть! Как жестко в Юнет справляются со своими соперниками, даже невзирая на экономическое превосходство оппонента! Жестко. Но, правда, два игрока атаки все еще остались, и у них есть девайсы. В отличие от игроков обороны, которые только сейчас э, попытались дойти до этих самых девайсов. Там... Ой, там заход на Б. Ой, там спиной вообще заход-то на Б. Очень опасно. Ну, хороший дым лежит для Лернекса. Конечно, естественно, под эти. Под этот дым погибает Шон. Далее погибает Эрвин. И последним остается Юпи. Но, но Юпи. Ну Юпи и в этот раз клатч не реализует, к сожалению 12-5 Ну, у Юпита не было девайса, давайте так скажем Если, например, Эрвин подобрал Галил Там, допустим, Алекс еще мог подобрать девайс То вот Юпи до девайса даже и дойти не успел При этом он, кстати, Дигл не покупал То есть у него, у него только Юсп был Я из-за этого только спешу на, на, на то, что он не сделал в этом раунде победу своего коллектива тупо из-за обстоятельств не потому что не сделал а потому что не мог бы сделать технически не мог бы сделать ну что ж девайсы у команды в юнет с минимальной раскидкой без вторых арморов но все-таки девайсы и экономический раунд который ну никак нельзя отдать иначе это 13 для white flames а как следствие, скорее всего, потом еще и 14-й, потому что у Юнет не будет денег. Но закупаются жестко в ноль. У Смака, Алекса, Юпи и Эрвина просто по нулям денег. Ну что он сейчас свои 4050 долларов потратит. И точно так же, Точно так же будет у него ноль. Нет, 150 у него еще осталось. Ну все, ну можно купить дико еще. Можно купить дикой, непонятно зачем Ну, можно, в принципе, чтобы совсем денег не осталось Ну, 150 долларов на команду И эквипмент value 22 500 В общем-то, на полтинничек закуп команды обороны Команды VueNet дороже, чем у игроков атаки Но зато остаточные деньги у команды атакующей Это 4 300, а вот у обороны 150 Тут, конечно, вопрос э, достаточно серьезный Относительно того, кто... Выиграет этот раунд, и потом тиммани естественно, поменяются совсем в другом направлении. Атака может остаться без экономики, потому что, ну, тот же самый бай. Грубо говоря, 20 тысяч потрать, если вы проиграли, да. Ну, сколько-то, конечно, за поражение это денег, естественно, команда получит, но это не 20 тысяч далеко. И закупиться уже так не получится. Ну, то же самое можно сказать и о... В общем-то, команде VueNet в случае поражения в раунде. Ну, у нас уже вторая, кстати говоря, пауза. Никто не вылетел. Видимо, VueNet, я так полагаю, пауза взята командой VueNet. А они очень пытаются, очень сильно хотят сбить кураж просто даже огромным количеством пауз. И это, в принципе, работает. В принципе, это работает. Сейчас White Flames такие просто сидят на чили, на расслабоне. Думают о том, как они... Классно провели первую карту. Думают о том, как они классно проводят вторую карту. А потом бац, такие в юнет выигрывают раунд. А потом бац, еще раз бац, и нет экономики у атаки. И в юнет выигрывают эншент. А вот, собственно, для чего взяты паузы. Как, как чаще всего. Но на самом деле, а вдруг кому-то просто в туалет надо отойти. Вот такой момент тоже не забывайте. Иногда это такая техническая пауза, но... У нее есть совсем другое оправдание. Чуть меньше минуты остается а, ждать Ждать продолжения данного противостояния Ну и давайте, наверное, пользуясь случаем Напомню, опять же, что это финал За первое место 2000 рублей За второе место 500 рублей а, Что еще? Best of 5 матч Первую карту уже сыграли White Flames ее выиграли Это была карта нюк. Ну, в принципе, как-то и все. Пока добавить-то больше, в общем-то, нечего. Вот идет вторая карта. Если White Flames ее выиграют, то на карте Vertigo данный финал может уже и остановиться. Но эту карту еще нужно выиграть команде White Flames, ведь все-таки ее выбирали в Юнет. И поэтому ее не так будет просто выиграть, как кажется. Здорово, удачного стрима, Ахи! Приветствую! Сколько лет, как говорится, сколько зим очень давно не виделись. Приятного вам просмотра. Ну, наконец, 5 секунд. 5 секунд, дорогие друзья. Эти таймеры бесконечные. Все, пауза закончилась. Начался раунд. Начали на расслабоне, посидели. И теперь White Flames в атаке. Принимают козырное решение занятия МИДА, два минуса по игрокам команды в Юнет, и тут у в Юнетовцев сходу прям огромные проблемы, потеряны девайсы, потеряны деньги на эти девайсы, но находятся ответы, и теперь ситуация 3 в 3. Бомба сброшена, кстати. Кстати, бомба сброшена. Ну, кстати, есть засланный казачок, это битеки. И он, между прочим, занимает очень хорошую позицию, но в перспективе. На данный момент, конечно, смысла от этой позиции никакого вообще. Но в будущем, например, сейчас вот, да, вот рядом в непосредственной близости есть, есть соперник, которого Битеки не видел. Но забрал другого. Парадокс всей ситуации в том, что минус-то был сделан по другому игроку. Ну и два в одного ретейк. В принципе, Эрвин может. Эрвин такой человек, который по два, по три минуса частенько делал. Не смог э, зайти из-за переезда. Куда перебирались ахи? Откуда и куда, если не секрет, конечно же. Вони забирает Эрвина. И, к сожалению, я похвалил Эрвина. Сказал, что он может. Но он действительно может. Он не раз вытаскивал клач ситуации. Много раз останавливал выходы. Делал по три, по четыре минуса. В рамках турнира. Не конкретно сегодня. Но и в этот раз это, к сожалению, не сработало Тринадцатый ушел Команде White Flames И в Юнет вынуждены провести Форс Но это, по-моему, уже Такая надежда Из Душан-Б в Москву Воу. Ну здорово, здорово С приездом в таком случае Вы как? В Москву на совсем Или на время? Погостить, так сказать? Майти, минус смог, Ну, блин, ну с форсом Такое себе на самом деле принимать Я не скажу, что это плохая идея, но Мне кажется, как Как перспектива на дальнейшую Игру, это же лишение экономики Себя в случае поражения Ну вот, Алекс, конечно, с Юпи Имеют нормальные девайсы, но там бомба Тикает, и все, раунд заканчивается Вот вам, как говорится, и Наигрались ребята из команды В Юнет, ну и что, теперь еще один форс Делать 14-5. Ну, минимальный бай какой-то будет. Да, Фомас и Эмки. Ну, практически не будет гранат. Если нет гранат, несложно догадаться, что нельзя пустить соперника в точку, иначе потом не выбить эту точку. То есть теперь оборона должна быть агрессивной. Но агрессивная оборона должна быть при этом еще и в меру осторожной. Битеки забирает Алекса и уходит... Уходит с опасной позиции. Еще и успевает бутылками даже кидаться. Синон. Минус Юпи. Ну, 4 в 3. С перевесом для атаки. Атака пока заходит в точку. Лернакс забирает Эрвина. И рассыпаются абсолютно в Юнет. Елки-палки. Там в спине у них уже скоро будет работать. Возможно, Битеки. Битеки понимают, что здесь либо ретейк. С которым справится его тиммейты Либо сейв, который он будет сейчас отрезать Ну, собственно, именно поэтому он, скорее всего, в спину-то и заходит Но это будет ретейк К слову сказать, это будет ретейк Шон, кстати, идет со своего спауна Но что самое интересное, это смог Которого сейчас заберут в спину Но смог успел сделать минус Два в одного В целом Шон может, кстати А, диффузов нет Нет, Шон не может Нет диффузов Самая главная проблема, нет диффузов. Убегает на сейв последний выживший игрок коллектива в Юнет. И это, дорогие мои друзья, 15-5. White Flames выигрывают очередной раунд. Спасибо. Да, совсем У вас до сих пор зима. Да, у нас, черт возьми, она в этот раз что-то затянулась. Совсем затянулась. При ужаснейшем, блин образом она затянулась. Потому что, елки-палки, март уже вот сегодня, по сути, заканчивается. Второй месяц весны, а у нас. Чертова, дери! Что? А у нас снег целыми днями идет. Uh, я, конечно, против такой штуки. Я хочу, чтобы все уже растаяло, было тепло и круто. Оу, Эрвин! Ну, Эрвин, я же говорил, да, Эрвин постоянно хотя бы при выходе, но пытается остановить этот самый выход. Хоть какой-то импакт -то он вносит. Да не какой-то, а львиную долю при удержании точки он работы делает и берет ее на себя. Но 4 в 3. 4 в 3 здесь, конечно... Ой, еще и в спине погибает Юпи. Би... Ай, Битеки не знал, что там второй, блин. Не знал, что там второй, но было бы очень круто. Алекс Сгорает. Сгорается стыда и... Вообще, короче, дорогие мои друзья, раунд заканчивается... Карта заканчивается 16-5. Счет на напикали команды в Юнет совсем не то. Вроде бы и пикнули карту... Эншент. Но сыграли ее... Хреновенько. Впереди Вертиго.